Ключ для монтажа и демонтажа опорной втулки рулевой рейки MS 3021. Применяется к автомобилям Lexus и Toyota. Полный список применения смотрите в конце ролика. Применение ключа показано на примере рулевой рейки Toyota Prada. Полный список применения ключа MS-3021.